25 февраля Русская Православная Церковь отмечает память святителя Алексия, митрополита Московского и псия Руси. Черников – один из древнейших русских городов. Немало святых угодников просияло здесь своими подвигами. В XIV веке жил здесь боярин Федор Беконт. Полагал он, что на государевой службе ему свой век вековать придется и на кладбище родовом упокоиться. Однако по повелению великого князя Даниила Александровича он со своей семьей переехал в Москву. Здесь и родился у, них, у него сын, которого при крещении нарекли Елеферия. Восприемником младенца откупели был сам великий князь Даниил. Детство и отрочество Елеферия были обычными для боярских детей. Трехлетним мальчиком его посадили на коня, учили владеть мечом, луком, наставляли в грамоте и письме. Излюбленным занятием Елеферия была охота. Целыми днями он пропадал в лесу с охотничьим луком и гончей собакой. Нравилось ему выследить лисицу или белку и, неслышно подкравшись, пустить в зверя острую стрелу. Господь многим своим избранникам уже в детстве предуказывает жизненный путь. Так было и с Хелиферием. В 12 лет с ним приключилось чудесное происшествие. В жаркий день, расставляя ловушки для птиц, он прилег в тень куста орешника и задремал. В зыбкой дреме Грезились ему дивные сады, таких он не видывал в жизни. В садах сладко пели чудные птицы, которых можно было слушать бесконечно. И чей-то тихий голос сказал ему, «Зачем, Алексей, напрасно трудишься? Оставь зверей и птиц, я сделаю тебя ловцом человеков». Проснувшись, мальчик вскочил на ноги, огляделся, Старого ловчего, обучавшего его охотничьим хитростям, рядом не было. «Кто это говорил со мной?» – подумал Отрок. «И почему он назвал меня Алексием?» Однако с этого дня охота Елиферию стала немила. Он забросил лук, стрелы и часто потом сожалел о погубленных им зверях и птицах. Ведь он убивал их не для прокорма, как делают бедные крестьяне, а для забавы. Полюбил мальчик чтение божественных книг, молитву и решил стать монахом, чтобы служить Богу, а не своим прихотям. Его отец мечтал, что сын пойдет по его стопам, на службе у великого князя будет отмечен чинами, княжескими милостями. Однако, поразмыслив, перечить сыну не стал и благословил его быть монахом. Игумен Московского Богоявленского монастыря, святой Стефан, брат Сергия Радонежского, постриг Елиферия в Иноке с монашеским именем Алексей. 20 лет провел Алексий в постах и молитвенных трудах. В святой обители под благодатным руководством мудрых старцев раскрылись многообразные дарования святого Алексия. Молитвенность, красота устного и письменного слова, Глубокий, всеобъемлющий ум. Правивший в те годы русской церкви митрополит Феогност любил и почитал его, и вскоре поставил епископом города Владимира. Когда же митрополит Феогност приставился к Господу, то на соборе русских епископов мнение о будущем возглавителе церкви было одно. Им должен быть епископ Алексей. Русская церковь тогда не была самостоятельной, сам митрополита Алексия должен был возвести Константинопольский патриарх. После нескольких дней путешествия по Черному морю, взору святителя предстал Константинополь, или, как его называли на Руси, Царьград. Высокие крепостные стены опоясывали великий город. Солнце отражалось в лазурных водах залива Золотой Рог. Всюду виднелись кресты храмов но выше всех храмов и зданий возносился над городом крест одного из чудес света – храма Святой Софии, величайшего храма православного мира. Патриарх Константинопольский Филофей был наслышан об Алексии, как о молитвеннике, человеке большого ума и сильного характера. После долгих бесед наедине. единет, Среди сановников императора и видных иерархов Царьграда Филофий сам убедился в этом и без колебаний в храме Святой Софии посвятил Алексия в сан-метрополита. Обратный путь через Черное море оказался трудным. Корабль владыки Алексия попал в страшную бурю. Только что ласково светило солнце. Попутный ветер резво гнал корабль к родным берегам. Вдруг среди бела дня наступили зимние сумерки. Небо заволокли черные тучи. Оглушительно загремел гром. В корабельных снастях грозно загудел штормовой ветер. Громадные пенистые волы швыряли большой корабль с борта на борт, как малый челнок. Четверо дюжих матросов, что было из сил, держали рулевое весло. Если корабль потеряет управление... Гибели не миновать, а волны уже перекатываются через палубу. Святитель Алексий в своей каюте келья обратился с преклоненной молитвой Богу. «Господи!» — возвал он. «Не о себе молю, о несчастных страждущих людях. Если погибнут они, сколько детей останется сиротами? Сохрани судно сие, утеши стихию». Долго молился святитель. Раскаты грома становились все реже. Слабел ветер. В разрывах мрачного покрывала туч засинели кусочки неба. Буйные пенистые гребни волн, как будто кто-то пригладил мощной дланью. Наконец сильный порыв ветра совсем прогнал тучи и засияло солнце. Все, кто был на корабле, собравшись на палубе, Воспели хвалу Творцу, явившему свое чудо. Много сделал святитель Алексий для устроения Русской Православной Церкви. Он строил храмы, созидал новые монашеские обители и восстанавливал обветшавшие. В обителях он вводил общежительный устав, заботился о переписывании книг и написании икон. Владея греческим языком, он перевел на русский язык Евангелие. И Господь прославил своего угодника, имя великого святителя стало известно далеко за пределами русского государства. Даже язычники, не знающие Христа, почитали его как чудотворца. С женой всемогущего хана Джанебека Тойдулой три года назад случилась беда. Глаза ее подернулись белесоватой мутной пленкой. Молодая красивая женщина ослепла, стала беспомощной, как грудной младенец. Горячий нравом Джанибек не находил себе места в шатре. Он сострадал любимой жене, которая без поводыря не могла шагу ступить. И в то же время его душила ярость. Что это за лекаря, если они не могут помочь? За огромные деньги он выписал врачей арабов из Бухары, Самарканда, даже из столицы Поднебесной империи, Пекина. Врачи делали примочки, поили той дулу различными стадобьями, мазали мазями. Не жалко было денег хану, он бы и пол отдал, лишь бы выздоровела красавица-жена. Врачи не помогли. С позором изгнав их, Джанибек созвал отовсюду ворожей, колдунов, чародеев. Они шептали заговоры, окуривали ханшу дымом ароматных трав, с пронзительным визгом под бой бубна. Плясали вокруг нее, выкрикивали ужасные заклинания, зарезали черного петуха и белую курицу, брызгали их кровью на больную. Все было напрасно. В одну из ночей, утомившись от слез и печали, Тайдула заснула. Во сне ее посетил высокий седовласый старец в архиерейских одеждах с крестом в руке. Он дотронулся до ее глаз, и с них спала серая чешуя. Утром Тойдула рассказала сон мужу. Дженнибек сразу подумал про митрополита Алексия. Слыхал он, что по молитвам святителя Алексия христианский бог творит чудеса. Тотчас хан послал к великому князю в Москву гонца с просьбой, чтобы митрополит Алексий прибыл в Орду и исцелил Тойдулу. Святитель был сильно слущен когда великий князь передал ему слова хана. «Княже», — сказал святитель, — «исцеление творят святые люди. Как я, многогрешный, дерзну равняться с ними. Мое дело править церковью, а не чудодействовать. Не неволь меня, не могу я отважиться на это». «Владыка», — отвечал великий князь Иоанн, — «ведомо тебе, что невозможно у людей, возможно, у Бога. А как не поехать к хану, если он зовет?» Знаешь сам, свирепы татарские ханы в гневе своем. Прав был великий князь, не приведи Господь прогнебить хана. Бросит он жадное до добычи войско на Русь. Польется неповинная кровь, запылают города и храмы. Возложив упование на Господа, надо ехать во рту. Везде я чувствую, везде... Я Господь в ночной тиши И в одаленнейшей звезде И в глубине своей души